Здорово, парни. А, что-то вы загрязнились, то что такие грязные? -то? А? Запустили себя? Нормально сейчас. Ну все. Короче, а, блин, что-то у меня я снимал, снимал, снимал, и в итоге у меня флешка сказала отвали, отвали. Короче, пацаны, ситуация следующая. Видос вы уже, наверное Поняли по названию видоса, да? У меня глобальные, приглобальные дела происходят с машиной. Короче, давайте по порядку. Я, значит, решил перейти на ФН. Ну, так как у меня мотор, собственно, 1Z и переход на ФН не стоит больших трудозатрат, каких-то и финансовых даже затрат, я бы сказал, небольшие то, в принципе почему бы и нет получить 110 сил значит что было приобретено и был показываю так, значит, первым из всех этих вот доработок был приобретенный был volkswagen Шаран, мотор afn год здесь типа отчетом 99 но ну, не знаю какого года тачка но был 99 -го года Ну, может быть 99 -го года на и шаран от него также я купил проводку, купил блок иммобилайзера, сам иммобилайзер, ключ, замок. Короче, вот так вот. Но конкретно блок стоил 2,5 тысячи. Все остальное это отдельная плата. Пока что только поэтому я вам рассказываю. Дальше. Здесь у меня бардак. Просто вот то, что я записывал, короче, не записалось. Вот такая вот беда. Точнее, она записалась, но она не открывается. Следующее. Это, получается, распылители. Распылители. Вот он номер. Part number. Показываю распылители. Да, вот они. Такие вот распылители. Давайте на свет вот так вот. Должно быть нормально видно, короче. Обычные распылители в обычных коробочках. Четыре штуки. Афейновские. И последнее, но не последнее по значимости, это Турбо. Блин, придется вытащить. Ни хрена не видно, да, там... Ладно, сейчас вытащим, ща вытащим, ща вытащим, ща вытащим. Народ. -на! Это вот такая вот штука. Штука, штука, штука. Короче. Коллектор выпускной, он идет литой вместе с горячей частью турбины. Мотор АВ. Написано, что шаран. Написано еще люфт продольный, поперечный был в турбине. Вот, турбина с изменяемой геометрией, с геометрией все хорошо, с самой турбиной все не очень хорошо. Вот, значит, что, давайте по деньгам, еще раз напомню, ЭБУ у нас вышел, 2500 рублей, распылители 1600 или 1800 рублей, и вот эта вот турбина, барабанная дробь, 2300 рублей. Да, короче картридж на нее стоит типа 6 поэтому считайте сами во сколько выйдет в принципе вот эта вот турбина горячка, все нормально без трещин, все хорошо, лопасти целые э, геометрия работает в общем и целом э, вот мотор Турбинка вот эта ставится, ничего нигде не мешает, э, все хорошо, то есть до корпуса, от горячей, от холодной части, до корпуса машины где-то две руки влезает, то есть две ладошки вместе складываете, когда в ладоши хлопаете, вот такая вот толщина приблизительно получается, нигде ничего не трет, ничего, единственное, что у нас подачи придется немножко помудрить и с обраткой, вот и все, больше там никаких особо проблем нету. Ну, единственное, что еще вот эта вот вакуумная система, которая двигает геометрию, она смотрит вниз. Ну, там ей, в принципе, пофиг, в какую сторону работать. Она будет работать. Мне главное шланжик подвести, клапан N75, чтобы работать. Так, ну это ладно. Поэтому по мотору все. В общем и целом-то, не показал, как выглядит вся подкапотка. Как-то вот так, короче. Получается, давайте предысторию еще бахну быстренькую. Вот это вот всего. Так как я перехожу на ФН, я еще прикупил коробку DUG. там тоже, получается, лежит на переборку, ждет. Я ее там разобрал, потом опять собрал, там, в принципе, подшипнички поменять да помыть. Вот, человеку с Москвы, Иван, привет, он смотрит. Менял коробку КПП, коробку КПП, коробку передач. Получается, тоже снимал у него мотор, доставал его коробку. Получается, свою отсюда снял. Получается, свою я ему, получается, продаю. Так, короче, поменял ему коробку, назад поставил мотор, коробку, все, машина ездит, все хорошо стоит на улице. Езжу на ней сейчас пока. Значит, по моей ситуации следующая. Так как у коробки DUG получается крепление вот такое подушки, вот он это вот ухо, вот он и сайлентблок этот, вот. то нужен будет подрамник, потому что подрамник мой имеет вот такую вот подушку посередине. Кому надо, короче, продается подрамник, цену спрашиваете в ЛЭС, типа за двушку отдам, как есть. Вот, пришлось приобрести подрамник вот такой, вот с таким вот креплением получается под подушку КПП. Вот подрамник. Вот. И вот, собственно, что я буду делать. Снимать этот подрамник, ставить тот то а так как, чтобы, ну, не ставить же на том, что есть. Снимаю полностью торсионы, все рычаги, все-все-все-все, и меняю. Получается, на драйве ссылочка будет в описании. Я уже сделал пост на момент сейчас записи конкретно этого видоса. Ну, если так вот быстро пробежаться, то купил полиуретановые сайлентблоки или инфердеры еще на верхние рычаги, которые к торсионам идут вот здесь я уже разобрал полностью поворотный кулак все снял все убрал эти шаровые не знаю я вот семь лет ездил на машине с 15 -го года и ну я тут вообще ничего не трогал кроме нижней шаровой поменял и ту шару менял но я наверное очень давно менял и ей тоже решка пришла вот эту недавно менял нижнюю шару больше ничего ну, Стойки стабилизатор это тупо расходник это они, он видите, болтается как говно в проруби в общем и целом, выбился вот этот вот достаточно легко, не знаю, что там говорят, что-то кто-то пилит, не знаю, как вы так ездите, где вы и сколько ездите, понятия не имею. Ну, я где-то 1100 проехал, наверное, ну, в общем и целом на, этом, на этой машине от покупки, и вот она выбилась, я их не менял, еще раз повторюсь, не менял, так что вот так вот. Все выбилось, все нормально, не знаю, все, все короче, хорошо. Здесь меняю, там, короче, всем соленблоком решка, заднему там алюминиевому решка, Это тоже кто-то придумал, дебил какой-то алюминиевый э -э соленблок ставить на металлический болт. Это, конечно, такая еще вся ситуация. Так, ну и стойки я еще менял очень давно, еще при покупке, наверное, машины стойки менял. Вот, такие вот пироги с котятами. Что еще, что еще рассказать? Так, коробка Диуджи, вот он у меня лежит. Она у меня ждет, получается, переборочки здесь еще я перебирал кпп значит ивану когда я делал кпп то есть здесь тоже перебирал здесь все лежит еще очень много запчастей всяких старая моя турбина с 1z тоже лежит здесь там еще запчастей много-много-много всего так короче <coughs> дюджи вот такие что вот пока что грандиознейшие планы у меня а еще на по поводу файна я еще прикупил от гольфа у на 121 пин. Попробую подсоединить к ноутбуку и попробую почитать их прямо так вот на столе. Может быть получится э, снять все, с него иммобилайзер, отшить, если он еще не отшит. Вот такие дела. Купил еще себе программатор. Купил паяльную станцию, чтобы микрохи паять. Может быть буду заниматься отшиванием иммобили... иммобилайзеров на мозгах на 68 пин. Но, ну, по крайней мере, для меня это не тяжело. Ну, в теории. На практике еще пока не пробовал. У меня вот есть и был. Но в нем нету микросхемы. Я ее тогда выпаивал. Эти мозги были сгоревшие. Типа сгоревшие. Оказалось, что там просто перегорела дорожка. С 33-го пина, как это часто бывает. Вот ее просто надо будет запаять. И они тоже живые. Целые хорошие мозги. Сюда я заказал уже в Китае микроху. Ну, вот эту вот е e промку. 93-C26 или C46. 46 Вот. На нее скачаю дамп. Запишу на нее. И будут живые мозги. Тоже, если хотите, можно в принципе... Продам, там. типа, за какие-нибудь деньги, там, типа, тысячи за, не знаю, за две, может. И промку тоже отошью. Ну, естественно, на своей машине проверишь, все работало и буду продавать. Также, по поводу Фена может быть, чипанемся до 140 сил, если все пойдет по плану. Так что, вот такие вот какие-то грандиозные наполеоновские планы пока что у меня. Если вам понравился видос, ставьте палец вверх, пишите свои злостные комментарии, может быть, что-то еще... Надо сделать будет, еще хочу поменять, короче, до кучи надо будет вот этот файленс поменять И поменять вот на КПП кулисе, это и заказал весь ремкомплект, короче Если что поменяю, может лучше переключаться будет передачи Так-то ненормально нормально включаются, ну, сами понимаете, это болезнь тех машин, оно быстро все накрывается Вот, что еще, блин, рассказать, по-любому где-то что-то еще надо будет рассказать, досказать. Да короче, подрамник снимаю, хотел песочить, но он, в принципе, еще в родной краске снимаю подрамник, ставлю полностью соленблоки, все-все-все обслуживаю полностью переднюю подвеску, все будет новое ну, по блокам, по расходникам там, по шаровым, колодки новые надо будет купить, поставить вот Ой. ну, еще, естественно, Диуджи покататься, попробовать, что это такое будет сразу же на моторе FN, если он получится, у меня все сделать, блин, и не придется откатывать до 1Z состояния ну, да ладно все, ладненько, пацаны, смотрим не переключаемся, кому интересно Ролики, наверное, будут выходить медленно, точнее, ну, не часто, потому что блин, делаю очень мало. Сейчас занимаюсь в основном вторым этажом, делаю, доделываю. Так что вот такие пироги с котятами. Котята с пирогами. Все. Всем спасибо. Всем пока, увидимся.